Послание ⁇ это абсолют от 18 января 2021 года. Изменение пространственно-временных параметров. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим о том, как вам преодолеть барьер, отделяющий ваше нынешнее представление о мире от той реальности, в которой вам предстоит жить в ближайшем будущем. Дело в том, что по мере все большего повышения вибраций, как Земли, так и ваших собственных, будут меняться не только временные, но и другие физические параметры, к чему ваше сознание пока не совсем готово. Порой вам будет казаться, что пространство вокруг вас преломляется, становится более выпуклым, объемным, тем самым меняя чертания окружающих вас предметов. То же самое будет происходить и с расстоянием, которое вдруг начнет то растягиваться, то сжиматься, как пружина. Но самое интересное, что происходить это будет тогда, когда вы сами, вольно или невольно, будете задавать ему нужные вам параметры. Вам будет казаться, что пространство и время будут считывать ваши мысли и желания. Если вы куда-то торопитесь, но не рассчитали время, необходимое вам на дорогу, то она словно по волшебству будет растягиваться. А если вы никуда не спешите наслаждайтесь наслаждаетесь моментом, то вам покажется, что время остановилось, тем самым позволяя вам продлить удовольствие. Такие же чудеса начнут происходить и с расстоянием. Оно будет следовать за вашей мыслью. Так, если вам захочется очень быстро куда-то добраться, то расстояние сократится, а когда вам захочется ехать не спеша, не убоясь красотами природы, то дорога покажется вам длинной, но приятной. Другими словами, в пространстве пятого измерения вы сможете творить свою реальность силой мысли. Это то, о чем уже так много говорилось в посланиях высших сил и ваших галактических братьев, которые уже живут в такой реальности. Но согласитесь, родные мои, что пока все это кажется вам красивой сказкой, недостижимой мечтой, теоретическими рассуждениями, а не практическими делами. И лишь немногие из вас уже прикоснулись к этому чуду, проявленному на физическом плане, в редкие моменты просветления или полного умиротворения, как правило, находясь на природе в тихом и уединенном месте. Но когда такие чудеса начнут случаться с вами все чаще и чаще, Многие из вас растеряются, настолько это будет для вас странным и непривычным. Поэтому я дам вам несколько практик, которые помогут вам начать осваиваться в реалиях нового мира, на пороге которого вы уже стоите. В практической работе по изменению вашего сознания и ваших привычек для более плавного и гармоничного вхождения в новую реальность пятого измерения. Уже в четвертом измерении, в котором сейчас находится достаточно большое количество людей, время протекает немного по-другому. Можно сказать, что оно постепенно утрачивает свою линейность и переходит в более гибкое состояние. Что это означает? Поскольку время – это тоже энергия, то она начинает более тесно взаимодействовать с другими энергиями, близкими ей по вибрациям. Так, если в трехмерном мире время приспосабливалось к его низким вибрациям, то в мире четвертого измерения оно начинает резонировать с энергиями людей, сумевших подняться до уровня вибрации этого измерения. Другими словами, время идет в ногу с каждым конкретным человеком. Поэтому люди, чье сознание так и не сумело выйти за рамки трехмерного мира, будут продолжать жить в линейном времени. А те, кто сумели преодолеть барьер между этими измерениями, выходит уже совсем на другой уровень существования. Что же касается времени, то оно, попадая в поле человека и входя в резонанс с его вибрациями, меняет свои параметры и начинает проявлять себя уже по-другому. Другими словами, время как таковое является отражением вашего сознания. Конечно, в трехмерном мире есть люди, которые сосуществуют с ним вполне гармонично. И вы можете видеть это на примере многих людей своего окружения. Кто-то дружит со временем, а кто-то нет. И зависит это как раз от уровня сознания человека. И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам научиться гармонично сосуществовать с новыми временными параметрами который уже начинает проявлять себя в пространстве четвертого измерения. Назовем ее перекодировка времени. Смысл этой практики заключается в том, что вы кодируете время в соответствии с уровнем ваших вибраций. Но вы должны понимать, что если ваше сознание еще не вышло за рамки трехмерности, то и параметры времени останутся для вас неизменными, то есть линейными. Эта практика подойдет лишь тем людям, которые уже действительно перешагнули этот барьер и чьи вибрации поднялись до уровня как минимум четвертого измерения. Итак, перейдем к самой практике. Представьте себе время не в виде привычного вам циферблата, а в виде некой подвижной прозрачной субстанции любой формы и размера, той, которая подскажет вам ваше воображение. Ощутите энергию этой субстанции, ее вибрации, ее характер. И постарайтесь определить, с какой из ваших чакр она резонирует больше всего. Уловить это будет непросто, поскольку в какой-то степени она резонирует с каждой из них. И все же одна из ваших чакр откликнется на нее более заметно. И от того, какая чакра войдет с ней в больший резонанс, зависит ваша кодировка. Дело в том, что каждая чакра несет в себе индивидуальный код человека, концентрацию тех или иных его особенностей или, другими словами, его уникальности. А для того, чтобы гармонично сосуществовать с энергией времени, вам нужно сонастроить ее с той нотой вашего организма, которая сама откликнется на нее то и зазвучит с ней в унисон. Но в данном случае нужно помнить о том, что все ваши чакры уже тоже имеют другие параметры, подтянутые до уровня четвертого измерения. Поэтому если на энергию времени отзовутся ваши нижние чакры, вам не следует расстраиваться и думать, что вы в чем-то ущербны. Просто так проявляется ваша индивидуальность. И в следующий раз мы поговорим об этом более подробно. А пока постарайтесь определить, какая из ваших чакр больше других резонирует с энергией времени. «Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами». Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.